Полиуретан. Безопасный для здоровья. Применяется для отделки жилых зон. Легкий. Решение о декорировании фасада может быть принято и после завершения строительства здания. Влагостойкий. Не впитывает запахи и подходит для использования во влажных помещениях. Может поддерживать горение. При пожаре нетоксичен. Очень прочный. При этом мягкий и упругий. Эффективен в общественных зонах. Устойчив к растворителям. Позволяет применять любые виды лаков и красок. В том числе защитные. Долговечный. Срок службы во внешней среде превысит 100 лет. Полиуретан – наукоемкий материал и очень востребован в промышленности. А вот производителей полиуретанового декора в мире немного. Ценовой сегмент средний и выше. Итоговые характеристики. Пенополиуретан. Легкий и влагостойкий. Безопасен для здоровья и очень прочен. Устойчив к растворителям и долговечен. Потенциально пожароопасен, но при пожаре не токсичен. Полиуретан – лидер среди фасадов и интерьеров, частных и общественных зданий.